В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал фестиваль «Студенческая весна». Он был открыт выступлениями факультета иностранных языков и инженерно-технологического факультета. С первого дня зрители были заряжены атмосферой и невероятной энергетикой. Моя первая сна, и это просто нереально на самом деле. Те эмоции, которые испытываешь ты за кулисами, те эмоции, которые испытывают в зале, это такая бура на самом деле. Это очень здорово и очень круто. Инженерно-технологический факультет представил пародии вирусных видео и театральные постановки. В зале царил задор и хорошее настроение. Факультет иностранных языков в свою очередь помимо танцев и песен поставил оригинальную театральную постановку, затронувшую глубокий смысл и актуальные проблемы современности. Было очень ярко, было очень интересно. 20... Совершенно не похожих друг на друга факультета, выступили. Э, техфак, э, как всегда, удивлял нас своими технологическими какими-то интересными э, приемами. Факультет иностранных языков, как всегда, нас удивил разнообразной палитрой, э, колоритом. Костюмировано все было очень ярко, очень театрализовано. В общем, в их стиле очень было здорово. Праздник студенческой весны придет в Казанский федеральный университет 12 марта и продлится до 20 числа. Артем Тупичкин, Универньюз.